Да. Игру. Хорошо, выдали вчера им деньги игрушечные. Мы выдавали Мы им зарабатывали Зарабатывали в школе Вот так, посмотри Мы им давали Медаллические а? У нас как будто ну... один, один мальчик был банкоматом Да <с> Мальчик был банкоматом да. да, банкоматом Давай, Марка, бывай Банкоматы! Тебе кофту не надо? Б... Сбросить? Положишь ее в рюкзак, если будет жарко, понял? Да. Опа. Все, давай. А пока... давай. Давай, давай, давай. Ага. Все, нормально. Мама. Да. Пока. Я не могу вам не показать просто эту парковку машин. В очередной раз моему удивлению нет предела. Хочу, чтобы вы это тоже увидели, смотрите. Ну вот как так можно? Ну вот как так можно? Вы мне объясните. Но судя по, по расстановке машин, это вычудила машина красного цвета. Что это? У нас Toyota, по-моему. Ну как? Ну как это возможно? У них это возможно. Шедеврально. Мое любимое слово. Едем мы сейчас в магазин, едем покупать краску мне для волосик. У меня уже отросли. Ой, Ой. ксель, моксель попали. Так все окей я знаю какую краску мне покупать я же здесь покупала мне мой парикмахер все рассказал все номерочки продиктовал что с чем смешивать так что если все нормально все куплю то вечером сегодня буду красивой все это лежит на сережные плечи тем более опыт у нас уже этот есть когда мы сидели все на карантине с ковидом был эксперимент тогда в покраске ну в общем сегодня возобновим это все вот и еще сегодня у нас запланирован поход к стоматологу ведем всех детей к стоматологу Яна, это будет первый визит это будет частный стоматолог мы еще записаны государственным но там сидыш такие длинные поэтому нас записали аж на июнь месяц это мы в мае в начале мая записывались и на июнь вот думаю что сегодня Яну просто посмотрят как бы я на зубке вроде нормальные а марку ренату я надеюсь что поставит пломб. торговый центр наш местный на райончика пленелу нео называется Папа, мы не так не мы спускаемся? туда туда мы едем спускаемся вот по такому В серпантину парковка едем на парковку Ой. Так, и ищем папа зеленый бегом. фонарик. Я все дам. красное это папа занято. Там, где есть дам. зеленый. Бегом, да, ну, папа. вот есть зелененький. Или поездим. Бегом, по папа. Что? Я что тут? Нет, там солнце не будет светить, не надо очки брать. Да, бегом. На вот свободное место. На парковке можно помыть машину. Это ручная мойка. Ребята моют и всегда я не знаю, сколько стоит. Вон, висит, висит. висит, да, а, там что-то ну, всегда очередь ну, не очередь, а машины есть всегда Так, купила я краску Которая мне нужна была Если кому-то интересно У меня когда-то спрашивали Какой меня красит Мой парикмахер Вот такая краска Лореаль Профессиональ Номер третий Махерельная, она так правильно читается, и 6% что-то такое окислитель или что Так, все это мне обошлось. Это только на корни мои, это не на всю длину волос. 11 ,80 евро 80 центов. Вот так. видела. Ян говорит, что ему трес. Сколько ему годиков трес, он не может понять. Трес. Он на испанском уже говорит, а дети его не понимают. Вот это умора. Ну и давайте я сразу покажу шампуни, которые я забрала из Украины, посылку, которую мне забрали родители, потому что спрашивали были вопросы по поводу, что за шампуни. Это реалевские шампуни, профессиональная серия у меня. Два вида шампуней, зеленый, другой красный, они там чем-то отличаются, и мне мой парикмахер сказала чередовать, то есть ты можешь там через раз мыть сначала одним, потом другим менять, потому что если мыть, по-моему, вот этим вот красненьким все время, то будет пересушивать сильно волосы. Если вот только этим, то они станут жирными. Поэтому надо чередовать. И вот точно такой же из этой серии профессиональный лореаль. Это кондиционер. Все. Вот это вот мое сокровище, потому что это очень хороший шампунь, волосы великолепные, но я немножко расстроена, потому что когда они ехали, вот эти вот две бутылочки, они разливались, и дети у меня в этот же вечер набрали ванну купаться и благополучно сделали себе из этих шампуней пенку, то есть тут нормально, еще вылили мне шампуни просто ради пены, поэтому, конечно, я огорчилась. Ну да ладно Прохладно было утром Но еще обещаю дня 3-4 и все И потом снова жарко Где мои мальчики? Где мой красотун? Одинаковые прически Что у Яна, что у Сережи И кстати у меня тоже Я же тоже с такой штучкой на голове Сейчас покажу вам Сейчас перейдем дорогу покажу Вот видите я же точно такая же у нас семейка с антеннами, Заряжаемся с космосом. Как красиво, привет. Помнишь, как мы ехали в музей, танки пришли? Там, там, там, там, там, там, мы Тогда делать надо, да? Мама, а внизу минус. Минус, хорошо. Да. Так, будем дома разбираться. Все, пойдемте. Хорошо. Это вы... все, все, все, угу. Давай, ма Давай. Давай, зайка. Давай это все. Спасибо большое. Очень красивый рисунок. Янечек с папой. У Яна это первый поход к стоматологу. Тебя отпускает, Янечек. Довольный. Все нормально. Друзья, приехали мы только что от стоматолога. И хочу немножко с вами поговорить, поделиться информацией. Мы были у частного стоматолога. В принципе, никакого отличия я не увидела между нашими частными стоматологами и вот то, что мы увидели здесь. Все, все, все очень идентично. Для Яны это был первый визит к стоматологу, боялся парень, но рот открыл, дал показать свои зубки, она посмотрела, сказала, все норм, ничего делать не нужно. Марку Ренату Ренату сделала три пломбы, Марку сделала одну пломбу. Все это было бесплатно. Она говорит, что в день она принимает по одной семье украинской и ну, обслуживают только детей, делают только детям, взрослым нет. Вы наверняка спросите, почему именно бесплатно? Ну, тоже бесплатно это делается не потому, что она такая классная, добрая. Я слышала, что государство Испании предоставляет испанцам, которые помогают украинцам, украинским семьям, Испания предоставляет им снижение, по -моему, коммунальных услуг. Поэтому либо там вообще не платят, либо платят там со значительной скидкой. А здесь коммунальные услуги достаточно высокие. И что я хотела еще отметить, вот что, на что я обратила внимание и чему я очень рада. Я обратила внимание на то, что Марку и Ренату поставили пломбу полимера. Это то, что я просила у нас в Украине сделать. Но почему-то ни в государственной поликлинике, ни в частных стоматологиях, в которых мы были, нам не делали. На... Мне все время отвечали, что детям полимер ставить нельзя. Несмотря на то, что я готова была заплатить, я говорю, ну поставьте. Вот мы в последний раз, когда лечили Марку зубы и Ренату, я говорю, поставьте. Но ну, нельзя, но она хоть прослужит долго. Потому что эти все пломбочки, которые нам ставили в Украине, они выпадали, но ну, даже и полгода не проходило. И два-три ну, месяца, бывало, через месяц уже выпадали. И мне заново-заново приходилось водить детей. Я уже, честно говоря, задолбалась. И я не понимала, почему полимер не ставят. То есть, здесь вопрос вопрос. Вообще даже не возник такую или такую. Она только полимер и все. Она сделала очень быстро. В общем, сделала красивые, аккуратные зубки. Мы еще с Марком пойдем. Мы записаны в июне месяце государственную стоматологию. Посмотрим, как там обстоят дела. Но здесь мне все очень понравилось. Все достаточно профессионально. Без, какой, без всякой какой-то лишней воды, пустоты. В общем, все по делу и все очень быстро. Дети активизировались в ожидании дождя Шум, крик Ветром разнесло мусор Это какой-то ужас Но дети есть дети Они этот мусор подбрасывают, играют и мы Только на этот ужас посмотрите Что творится Где ваши родители, ребята? <реклама> <реклама> Все, пошел дождь, дождались <реклама> Попрятались Гремело, гремело, так долго ждали. Всё. Вот так у нас весело по вечерам. У нас огромный навес. Всё, моет эту жару такую.